Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в гостях, в моем доме, среди прочих гостей, коллекционер. Собиратель. Собиратель. Михаил Вольфман. И поскольку коллекционер, я, как бы, конечно, заинтересовался общением, мы много общались, и я подумал, что, поскольку человек Миша человек умный, хотелось бы, чтобы он поделился своими впечатлениями, о тех проблемах, которые могут волновать именно вас. Вот. И я начеркал себе несколько вопросов, которые я хотел бы ему задать. И первый вопрос, вот, как, какие, от чего бы ты предостерег начинающих художников, зная уже, так сказать, художников опытных и... Сформировавшихся. От а чего бы ты предостерег? Ну, художник, безусловно, существования от мира всего, И вопрос самооценки, оценки своих работ, это, наверное, один из главных вопросов. Человек, который вкладывает большие усилия в свою работу, он считает, что она безумно хороша. И подтверждение этому может дать только либо собирать их, либо независимые эксперты, но это всегда очень, безусловно, субъективное мнение. Да? И надо понимать, видеть, знать вещи, которые помогут создать некую шкалу. То есть любому человеку в оценке своей деятельности нужна шкала. Вот. И в этой шкале он будет измерять не только свои усилия, потому что чем мы... Менее опытный, тем больше усилий мы прикладываем для того, чтобы создать что-либо. Но это оценка. Это, да. это все, чего бы вы... Или есть еще какие-то ну, нюансы? Нюансов очень много, но э, я считаю, что художник это человек, который пытается э, жить своим трудом. То есть, грубо говоря, зарабатывает себе на жизнь э, рисованием. Поэтому он должен продавать свои работы безусловно. Ну, то есть это все он все заинтересован, главное, да? да, конечно, он заинтересован в этом, потому что оформить квартиру там или офис это свой там, это одна задача, но он все равно будет стремиться к большему, и он так или иначе придет к продаже работы. И здесь самое главное понять, э, с кем мы имеем дело. И он должен сам нас подтолкнуть к этой идее. Да? Вот будто... Хорошо, вот многие э, задают мне вопрос, когда вот я провожу вопросы и ответы, и такой вопрос. Как, сформи... как формируется стиль у художника? Ну, есть такая легендарная фраза для писателя о том, что, чтобы сформировать свой стиль, нужно писать миллион слов. Ну, ее буквально транспонировать на художника нельзя. Миллион москов, там или миллион полотен. Это было бы смешно. Но, наверное, все-таки нужен элемент труда. То есть, нужно писать. Вот. И, конечно, нужно... Чувствовать связь со своими какими-то внутренними э, неважно, силами, духами, демонами, богами внутри себя, для того, чтобы трансформировать их и выкидывать. То есть, как бы свою особенность, свою особенность, свою уникальность своего восприятия мира, да. То есть, есть такие расхожие мнения, характеристики человека, как экстраверт, интроверт. Это уже особенный взгляд на вещи. То есть, когда этот человек умеет передавать свой особенный взгляд, он становится ценнее. Потому что, когда он пытается копировать или подделывать, он, естественно, может решить технические задачи. Безусловно, он научится рисовать. Это слово но важно. Я говорю, что нужно действительно отписать ну, какой-то объем для того, чтобы получить свой стиль, свою технику. А стиль но... не дает ограды вот, художнику? Дает, вынужден. Безусловно. Он не вынужден. Это такая особенность. Это такая ограда. Ведь, на самом деле, почему в России так популярны заборы? Ну, потому что это, по сути дела, ты, это без, это вопрос безопасности. Ты чувствуешь себя там в домике, ты чувствуешь себя там mm -hmm. защищенным. Это вопрос защиты себя, вопрос защиты своих идей, своих находок. То есть, mm -hmm. такая очень... Она mm -hmm. всегда, любая история, она двухсторонняя. Это ну, понятно. И, я я понял. Ну, да. Хорошо. Хорошо. Хорошо. А вот э, такой вопрос. Э, имя художника. Как оно формируется и вообще вот, вот что-нибудь вот, на, на эту тему? Ну, вопрос имени, как имя Бога нельзя называть. Имя нам дано при рождении родителями. Мы несем это имя, мы хотим, хотим свое имя обековечить, безусловно. Это нормальное У любого человека здравомыслящее, нормальное желание. Вот, поэтому это, по сути, по сути дела, брендирование, если говорить современным языком. И, конечно, имя это часть вот этого процесса становления художника. То есть, когда мы сначала работаем с собой, со своей самооценкой, научаемся понимать, что то, что мы считали мазньой, это не мазня. Приходят люди, подтверждают нам, что это интересно. Потом приходят другие люди, которые предлагают нам какие-то деньги. Мы сначала не понимаем, мы сначала думаем, неужели это вообще стоит какие -то... Ну, мы знаем, что мы тратим что-то на краски, на холсты, безусловно, какие-то деньги уложены. Время бесценно, но мы не можем оценить. То ли мы от неумения столько времени потратили, а то ли действительно нужно было вложиться так сильно. Но это большой ресурс. Поэтому мы постепенно, подтверждая мнение других людей, подтверждая ну, их оценку, мы постепенно начинаем верить в себя. То есть и мы уже слышим о том, что эти работы художника такого-то, на выставках таких-то, что у них есть некая цена, и что это популярные художники, что это вот это модная величина и так далее. Ага. Не знаю, договорил ли да, ты свою ну... мысль, но я хотел спросить вот каких художников ты сейчас покупаешь или это это всегда некая интрига это всегда выбор то есть ну в общем скажем так это это реклама это реклама да то есть, за это, это нужно просто... платить денег и, безусловно надо ну правильно да. Но такие художники есть и они действительно интересные а, скажи вот сам по себе вот успех вот то что называется у художника успех он а, в разных случаях приходит с разной скоростью или все-таки практика, что это, это не скоро Ну, я считаю, что в жизни любого человека Главное это чудо Это мое, это метафизическая история Но она, она просто подтверждена практикой Удивительно, да? То есть, она не научная А подтверждена эмпирически mm -hmm. да? то есть, Это чудесные события Когда человек оказывается То, что называется в нужном месте В нужное время У него оказываются достаточно мощные покровители Или еще что-нибудь То есть проще всего стать художником, когда у тебя есть уже сразу мощные покровители, которые говорят, а они бы быть, а вот да, да, да, вот называет... заказ сделать нам вот портрет губернатора там, предположим, или грановитую палату оформить, ну грубо говоря, это, это утрирую я. ну художнику Но... надо пробиваться, или э, э, чудо может само прийти. ну вот если у тебя, э, э, э, если ты не интроверт, а если ты экстраверт, то то есть, э, э, если ты готов э, у тебя есть спортивный азарт, и ты готов отстаивать интерес к своим работам из этого спортивного азарта. То есть ты даже не понимая, насколько они ценные, тебе просто интересна постоянная реакция новых людей. Ты можешь бегать по галереям, можешь разговаривать с собирателями в соцсетях себя пиарить и так далее. Это просто спортивный интерес. Это реальная работа. То есть это не просто э, интерес, это реальная работа. Если ты к этому готов, тебе не нужны менеджеры, тебе нужны какие-то соучастники и покровители, безусловно, то да. Прикольно. Это интересно. Интроверты, конечно, они еще, они хотят уйти от этого. Они хотят, чтобы у них были какие-то посредники, чтобы кто-то пришел, постучал на дверь и спросил, не здесь ли живет гениальный художник, а работа, которого стоит миллионы, но пока можно купить только... По 10 тысяч рублей. Хорошо. хорошо. А вот, э, любовь, э, какую роль играет в жизни художника? Мы же знаем, что с художниками вечно связаны какие-то сложные истории. Ну да, но это, это всегда дефиниция. То есть, в том смысле, что есть такая ну, фраза «Бог есть любовь». И это уже не к художнику, а к человеку. В том смысле, что все вокруг есть любовь. Художник, в отличие от обычного человека, Умеет результативно использовать эти чувства. То есть, если обычный человек, он, конечно, сделает счастливым другого человека, полюбивого. Вот, он может даже создать дом, он может купить машину. То есть, он сделает какие-то объективные, интересные вещи. То Художник может использовать это для создания совершенно новой истории. Это совершенно новая история. Он создает новый объект. Он сам вводит его в жизнь. То есть, используя любовь, он фактически бесплатно получает вот это вот то что называется вдохновение фактически его не надо ждать когда человек влюблен вдохновение не уходит никогда не уходит она всегда с ним рядом это как карманная такая книжка она всегда при тебе поэтому любовь наверное художник должен быть влюблен наверное должен быть влюблен всегда ну допустим боевый... тяжелая тяжелая жизнь влюбленность это совсем другое то есть не, это вообще никак не позволительно позволительно. Вообще любому человеку позволительно. Независимо от его доходов, от его физического состояния, от возможностей и так далее. То есть это такое благодарное состояние, когда твой организм отвечает тебе, ну, столице. Ну, ты, ты же не его... веришь, наверное, наверное, виду влюбленность как как измену, да? Или как как это, влечение это... всерьез. Смотри, есть то, что называется социальные социальные связи, да? то есть а, а, в, в рамках этих социальных связей все это рассматривается, либо как брак, либо как измена, либо как э, ну, не знаю, проституция, предположим. То есть это все вопрос социальных отношений. Да? Сам человек влюбленный, он не понимает, о чем идет речь. Потому ну, что да. Да, внутри себя он испытывает просто. Какие-то очередные потрясения, даже будучи влюбленным, например, в свою жену, он может влюбиться в актрису, он может влюбиться в модель, он может влюбиться в случайного человека. И не, и не обязательно с продолжением, да, то есть не обязательно с изменами и так далее. То есть, но это как бы еще раз его, еще раз и еще раз, и каждый раз заново стимулирует. Да. То есть он как бы получает получается такой допинг бесконечный. Ну, фактически бесплатно. Нам он доступен, не нужно никаких отдельных химий. У нас осильная внутренняя химическая фабрика в организме. Да? Нам достаточно вот просто уметь перещелкивать эти тумблеры. Ну, таких навыков, ну приобрести такие навыки специально невозможно. Мне кажется, что есть люди, которые, к сожалению, не умеют... Надо искать или ждать? Ну, это так же, как вот я говорил о том, нужно ли а, а, иметь покровителя или пытаться пробиться самому. Mm -hmm. То есть, это история из тоже же То есть, фактически, отлично, да, да. Либо да. ты сидишь и ждешь, пока кто-то постучится к тебе в дверь и скажет, не ты ли ждал меня. Либо активно искать, да. То есть, ну, естественно, предпочтительнее активно искать, безусловно. И, и, и не останавливаться, более того. Даже найдя свою любовь. Потому что э, это состояние, оно слишком яркое, слишком громкое. И оно... Скоротечные. То есть, ну нельзя. Да, влюбленность, конечно, к сожалению, да, даже невзверяя на то, что другие чувства остаются, но они не такие сильные. Если ты хочешь использовать сильные чувства, а это важно для работы часто, то, конечно, ты должен не останавливаться. Ну, это звучит, конечно, немножко маргинально, то, что я говорю, да. То есть никогда не останавливаться, влюбляться, влюбляться, влюбляться, влюбляться. Можно влюбляться в одного человека. Если есть такие люди, которые умеют быть всегда другими. Есть такие люди. Я, Они всегда я, меняются. Я знал таких. Да. И тогда ты заново влюбляешься в человека. Ты как бы его вроде знаешь, и угу. вдруг он чего-нибудь отчебучивает, и происходит какой-то слом, и ты заново пересматриваешь угу. отношения, и ты думаешь, вот неужели я я пропустил такую главу там? Ну, есть... ну вот, друзья, мы пообщались с Мишей. Как на себе не коллекционер-собиратель, да? Вот. и если вам понравился такой формат общения с людьми, вовлеченными в живопись, или просто интересными людьми на тему живописи, то напишите свои комментарии. Вот, но мы сегодня прощаемся, Да. да. До свидания. До свидания. Всего доброго.